Здравствуйте, дорогие друзья! Вы Выйти вы, У меня задник такой театральный, занавес. Мы сегодня немножко поговорим о театре. И не только о театре, и опять о произношении. А в гостях у нас снова Юлия Новичева. Здравствуйте! Добрый день! Это педагог по сценической речи и терапевт речевых проблем, да? Верно! Вот, я запомнил с прошлого раза. Да, я забыл в прошлый раз э, нашим телезрителям телези... нашим сказать, э, что Юлия э, в данный момент находится в Соединенных Штатах Америки, а именно в Сан-Франциско. Вот, чтобы просто э, знали э, географию э, наших контактов. Вот. И, как я уже сказал, мы начнем с театра, как говорил классик, что театр начинается с вешалки, но мы о гардеробе сегодня говорить не будем, мы будем говорить о произношении, и я хотел бы первый вопрос задать такой, вот я помню еще в детстве, что... В театре э, отличалось произношение от нашего такого повседневного, то есть какая-то была сценическая речь, особенно э, вот в, в театрах с такими традициями, Малый театр и МХАТ, и вот старики особенно соблюдали вот эти все правила, сейчас немножко это по-другому. Расскажите, вот чем отличается так называемая сценическая речь, я имею в виду театральная, от нашей повседневной? В чем разница? Очень большая разница. Конечно, разница большая, потому что актеры много тренингов проходят для того, чтобы говорить так, как они говорят на сцене. Это делается главным образом для того, чтобы звучали они по-другому, потому что они говорят без микрофонов, зал большой, иногда зал очень большой, как Сатирикон, например, огромный зал, это театр Райкина, не знаю, какое количество мест, но он больше, чем МХАТ, например или МХАТ имени Горького, большая сцена, это тоже достаточно большая аудитория, и нужно говорить так, чтобы все было не просто слышно, а хорошо слышно, и на последних рядах, и везде-везде. И за счет это делается за счет того, что идет правильное дыхание, правильное звучание, да, и дикция твердая, четкая. А иногда есть в пьесе шепот. И тогда актерам нужно говорить тихо, но очень четко. И это, конечно же, совершенно иная речь, нежели чем мы говорим в быту. В быту все даже я расслабляюсь, говорю по-другому, не так четко, не так артикулирую, не так произношу какие-то моменты. А вот сейчас у нас с вами, например, запись, я говорю гораздо четче. Если бы я вышла на сцену, я бы говорила по-другому, мы к этому специально готовимся. В основном это посыл, это четкость и это особое состояние, потому что в быту ну, мы занимаемся какими-то своими повседневными вопросами, а на сцене у нас работа, это же работа для, для актера находиться на сцене и какие-то вещи, взаимоотношения строить, какие-то вещи доносить до слушателей. Соответственно, должно быть особое специальное состояние. Я вообще... Всем своим клиентам, когда они ко мне приходят, они не профессиональные актеры, они работают в бизнесе, я им говорю, вы, пожалуйста, разделяйте эти две профессии. Профессию спикера и профессию вашу. Вы там IT занимаетесь или химией, или бизнесом, чем бы вы ни занимались, это две разные профессии. И к ним нужно готовиться к выступлениям обязательно специальным образом. Ну Вот разница в основном такая. Четкость, посыл громкость, состояние иное. Хорошо. А теперь мы поговорим о таких вещах, как э, э, говор, диалект и акцент. Это совершенно разные вещи. И я хотел бы поговорить в таком контексте, что э, в театральные вузы столичные, имею в виду Санкт-Петербург и Москву, приезжают э, люди э, со всей России, ну, может быть, даже из ближнего зарубежья, и у каждого есть какие-то, э, скажем, местные Э, особенности, да, если мы говорим о, вот, э, насколько я знаю, вы из Екатеринбурга, там есть особый такой говор, может быть, вы сейчас могли бы изобразить немножко На говор, оба. чтобы, да, там о окают, да, закрывают рот, «Закрывают о -о. рот, вот, рот да. и, вообще, и с этим нужно бороться. Во-первых, расскажите, в чем разница между говором, диалектом и акцентом. Акцент это, вот как мы с вами русские люди говорим на английском или на немецком языке, у нас соответственно акцент. Иностранцы говорят на русском, у них акцент. Это именно интернациональный вопрос. Как Ингибора Дабкуна это говорит, у нее акцент. Его нельзя исправить, его можно чуть-чуть улучшить, смягчить говорить на английском языке, например, мягче, потому что русские люди очень твердо говорят на немецком, не скажу, как говорят на английском, твердое. Сразу все говорят, ой, вы, наверное, русский человек, когда слышат. Вот, но его можно смягчить, улучшить. От него нельзя избавиться. Ну, вот как Ингебора Добкунайте, она актриса, да, она очень много занималась речью, и это очень привлекательно, это звучит, это, это вот, изюминку ей дает определенную в речи. Так что акцент это такое формирование речевого аппарата происходит, когда ребенок родился в определенной стране, и у него гортань, она формируется чуть-чуть по-другому, он очень много слышит другой речи и другой постановки гортани. И все, потом уже ничего с этим сделать нельзя. Нельзя, и очень это, понимаете, трудозатратно исправлять. Ну, то есть это нужно там сидеть, не знаю, по 50 часов, может быть, недели, неделю, чтобы это исправить. Ну, для каких целей и кто будет этим заниматься? Конечно, ничего страшного в акценте нет. Говор – это когда мы внутри нашей страны приехали из определенного региона, и мы те же слова, например, молоко, говорим «но» с закрытым ртом, потому что холодно на Урале, я родилась в Екатеринбурге, в Сибири также, соответственно, люди начинают закрывать рот. И они говорят, ну вот они вот так вот, у меня бабушка так уже а, И мы закрываем рот. А Петербург, Москва, чуть-чуть климат другой, теплее, и люди открывают рот наоборот. И они начинают эти все и а, растягивать. И получается, говор меняется, слова те же. А говор, конечно же, можно исправить. Например, вот я исправляла, конечно же, когда приехала, занимаясь речью очень много. И я например, Людмила Гурченко, она об этом рассказывала очень часто, что она приехала из Харькова с Г. Это, кстати, мой, мой родной город, это я хочу сказать, а -а -а. что это моя родина, да. И я помню, и главное, она говорила даже не из Харькова, а с Харькова. И вот это шо, это наша, а это... Это наша фишка, вот это украинское шо и Г, вот это гэ Фрикативно, это сразу люди узнают по вот этим шо и Г, это наша фишка. Вам не скажешь, вы говорите, Да, А очень я стараюсь чистко, тоже. А я не или над собой. Да, да, день. да. Хорошо, наверное, Юля. Так, и у нас осталось третье это диалект. Диалект это как раз только что то, что вы сказали с Харькова, не из Харькова, а с Харькова. Но тут еще, знаете, может быть, разница с украинским языком, вот я боюсь не перепутать. Хорошо, тогда по-другому диалект объясню. Вот у нас на Урале было такое слово свороток. Ну, то есть, mm -hmm. мы же русские люди, находимся на территории Российской Федерации, а мы говорим не поворот дороги, а свороток. Mm -hmm. Или говорим форточка, или говорим вот эти поребрик бордюр, mm -hmm. да, да, да, да, да. Бурги в Москве. Вот это диалект называется. Конечно, его тоже стараются все исправить, и эти слова я уже, этот вороток ужасный, я его употребляла, я помню, и на меня смотрели в институте, как вообще на барышню из деревни, я эти слова старалась искоренять. То есть такие слова диалекта мы на телевидении, в интервью, в работе в театре, в любой публичной деятельности стараемся перестать использовать. Это диалект, это просто слов ну да. да, то есть это определенное какое-то слово, которое употребляется в конкретном регионе, и если кто-то из другого региона услышит, он просто не поймет, потому что для него... Ну вот я живу в Германии, то же самое у нас, например, булочка называется земель, а в другом регионе называется бретхен, это такое классическое, это во всех словарях. Вот. И поэтому мы, мы, естественно, знаем, как там называется, но это везде свои нюансы. Теперь мы немножко поговорим именно о ораторском искусстве. Мы в прошлый раз немножко его затрагивали. Вот такой технический вопрос у людей без особой подготовки. Часто садится голос и сохнет горло. Вот как бороться с этими недугами, так скажем? Во-первых, это происходит от эмоционального напряжения. Потому что что такое садящийся голос или хрипота любая, или вот все Куда? это напряжение, когда мышцы напрягаются, Кровь не поступает, соответственно, слюноотделение, и все начинает, ну, застой такой, начинает меняться, по-другому работает внутри мышцы речевого аппарата. И с чем мы работаем в таком случае? С эмоциями. В первую очередь эмоциональная терапия происходит, а во вторую очередь уже техника, то есть начинаем с мышц снимать. Теоретически, ну и практически, я уже это из своей работы поняла, если заниматься, имея такие недуги только техникой речи, все будет возвращаться обратно, потому что причина в эмоциях, в эмоциональном состоянии, то есть именно правильнее работать с эмоциями, а затем с мышцами снимать, расслаблять мышцы, гортаней. У нас же там очень много мелких маленьких мышц: неба, глотка, гортань, связки. И вот их все, у каждого человека зажимаются разные мышцы внутри. Их все нужно расслабить, потому что ситуации у всех разные, травмы разные были. Соответственно, мы ищем, что конкретно напряжено, почему это происходит, тухость или что-то еще, и расслабляем их. С дыханием также, с заиканием также. Заикание – это спазм, большой мышечный спазм гортаний происходит но там более глубокая терапия, но я тоже этим занимаюсь, у меня тоже есть клиенты, которые исправили заикание, оно стало Отлично. Теперь вот по поводу того, многие люди вынуждены проходить так называемое собеседование или их называют интервью по-разному, но смысл в том, что нужно не потеряться, быстро отреагировать, ответить на вопрос и... Как помочь человеку не испугаться, не растеряться, не, э, не потеряться, так сказать, и э, достойно себя пред, представить, чтобы у работодателя не, не, э, не выработалось какого-то отрицательного к нему отношения, и он сразу его не запарковал, сказал, что-то он краснеет, бледнеет, что-то бормочет, как мы в прошлый раз говорили, да, под нож что-то говорит. А как вот себя настроить на такую вот позитивную какую-то волну, чтобы не бояться вот этого собеседования? Здесь две категории людей существуют. Одни, условно назовем их, более травмированные, а другие – менее. Если человек менее травмирован, то ему действительно нужно просто настроиться правильно, преодолеть страхи собственные. Страхи возникают у всех. Даже у меня каждый раз, когда я выхожу на сцену, вначале возникает страх. И это нормально. Вот недавно я слушала Аллу Пугачеву, она рассказывала на Первом канале что каждый раз, выходя на сцену, ей страшно. Это нормально. Вопрос в том, что дальше любой профессионал-артист, то есть нетравмированный человек, он преодолевает этот страх и дальше включается в работу и работает. Что происходит со второй категорией людей, которые чуть-чуть больше травмированы? Они не могут переключиться в нормальное состояние. То есть они, являются хорошими профессионалами своего дела, за счет того, что они первый раз видят человека, это незнакомая компания, они переоценивают эту обстановку, ситуацию, и все, что происходит, относится субъективно к этому. За счет этого они не могут включить в себя, так скажем, полноценного профессионала. Они вот как пришли в зажиме, так в нем просидели и в нем и ушли. И вот здесь уже, конечно, опять-таки требуется терапия, достаточно не быстро это происходит. И, конечно, практика, тренировки, потому что когда мы звучим с клиентами, когда мы дикцией занимаемся, мы снимаем зажимы также и напряжение с речевого аппарата. Хорошо, мы на этом поставим многоточие, потому что тем очень много, и я опять призываю наших зрителей задавать вопросы, не стесняться, у кого какие-то есть, может быть, конкретно проблемы или какие-то вещи, которые они хотели бы преодолеть. Большое вам спасибо за этот интересный рассказ, мы продолжим в следующий раз. Всего доброго, до свидания, успехов! Благодарю, до свидания!